так появилась у меня задача из двух 10 секционных батарей сделать три две по семь и одна по 6 Получается, нужно тут три секции открутить, на этой три секции открутить и потом эти две по три соединить вместе. Для этого нужен специальный ключ. У меня не оказалось специального ключа. Сначала подумал, как бы его сделать из расплескать пруток какой-нибудь потому что в середину за, залазит 18 пруток и там его просто нужно расплескать но решил другим путем пойти нашел у себя в гараже э, тягу рулевую она сюда дальше там не лазит. А здесь нужно как раз на усиках э, цепляется сейчас покажу на каких вот на тех двух усиках в которые и должен зайти ключ. причем нужно первые, первую эту муфту пропустить вторую пропустить. а зайти в третью. вот у меня вся, весь диаметр проходит. и сейчас вот на этом шарике здесь пропилы такие сделаю с двух сторон. или с четырех. чтобы эти усики туда проходили получается я э, там где-то 24 миллиметра плюс минус а у меня шарик 25 я весь диаметр э, по пол миллиметра сниму и сделаю ну, условно два пропила с одной стороны и с другой стороны чтобы было меньше 20 миллиметров где-то 19 потому что э, здесь около 20 или может быть 19 между между двумя, между двумя усиками и он туда как раз будет проходить с обратной стороны подумаю или две гайки накручу законтрагаю или просто согну этот конец так получилось что у меня не хочется мне за сваркой ехать всего там он оказался но если нужно будет приварить сюда трубку сделаю короткий на всю мне не надо одноразовый инструмент но быстро за полчаса его сделаю Собственно, нужно сделать только два пропила. И все. Есть инструмент для разборки и сборки секционных хранениевых батарей. Ну что же, с этой стороны я сделал два пропила. Не захотел четыре. Два пропила. сточил под... Тут 23 получилось. А с этой стороны сделал под шестигранник на 12. И поставлю какой-то сломанный шестигранник, головку, сейчас забью и все, и буду вот таким инструментом откручивать, закручивать. В общем-то это весь. А, сюда поставил такую втулочку для того, чтобы немножко центровала и не царапала резьбу внутри батареи. Она так будет заходить и на нее опираться. В общем-то все. Повторяйте, это просто. Вот такой. За 30 минут, 20 минут можно сделать вот такой инструмент. Увидимся на канале. Так, ну и теперь воспользуемся с этим ключом. Значит, я уже одну раскрутил, вторая. Вот такая втулка стоит между всеми тремя. Мы две из них пропускаем. Вот тут такие есть швецы. Ударенные. Здесь такие вмятины Они заходят в середину. И вот я, значит, первую прохожу, вторую прохожу, а на третьей остановлюсь. Вставляю вот сюда пластиковую штучку, чтобы не помять и не поцарапать и все если вот это лицевая сторона то в обыкновенную сторону откручивания бывает сильно бывает средне закручены Оп. в принципе это уже открутил Я так думаю. Да, ну и тут важно, я же откручиваю третью, она э, то, крутим то сверху то снизу, то сверху то снизу, чтобы не было перекоса. И ну, так. Вот, вот, вот. А, на что обращать внимание? На прокладку. Получается, что э, нужно, э, ну помимо, она в пленке я разрезаю и здесь посередине между ними стоит прокладка и она бывает так что одной частью к одной приклеилась другой к другой. если будете ее раскрывать она порвется ее нужно от, от одной стороны на одну какую-то сторону и сверху и снизу лучше на каком-то возвышенности это делать чтобы там, на стулку поставить или еще что-то то же самое делаем и, и, и на второй. ну в общем то вот такая э, нехитрое дело Оп. тоже не э, тут достаточно просто сорвать. все остальное вы делаете вручную просто немного здесь вот, если они ноги. если старая там они прикипела немного здесь немного здесь и смотрим я смотрю тут надо от одной стороны отрезать, отцепить прокладку. Это если вы хотите ее сохранить. Если нет, без разницы. Тогда если вы поставите новую. Я эту уже поставлю на герметик. То есть, ну, вот, я пойду этим путем. Поэтому если вы хотите сохранить прокладку, то вот, обратите внимание, что она может порваться. Ну, собственно, все. Тут таким образом, ну, а, закручивать в обратной последовательности прокладку и лучше, конечно, если вы еще можете каким-то ямитиком. Собственно, ничего сложного. А, да, что я хочу сделать внимание. Вот у меня короткая э, тяга рулевая. Если вам нужно не на три а на 5, то тогда вам более длинную нужно тягу, обратитесь к людям, у которых бус или грузовой автомобиль, у них тяги подлиннее Поэтому можете, и они не нужны никому, кто, а она постоянно меняется. Поэтому узнайте у своих друзей, и запросто сможете сделать такой инструмент быстро. Thank you.